Привет всем, с вами сегодня помощник. И сегодня я вам расскажу наподобие, ну, как делать вещи мастерские. Так, сейчас покажу именно, что мы делать сегодня будем. Так, загрузились. Так, так, так, так. Где мы тут? Ну вот, что мы сегодня будем делать. Будем шмотки делать шедевром, так сказать. Кто-то говорит, мастер скролл, все такое. Ну, для меня это шедевр, как всегда. Один и тот же шедевр, вещи шедевр. Ну, начинаем. Так. Рассказывать буду. Кого интересуют эти шмотки, где доставать? Я могу это рассказать. Так, ну, эти шмотки достаются наподобие из Данжа. Замок Чудес. Ну можно ходить сложный, можно ходить в обычный. В сложном, конечно, очень даже сложно, а в обычном немножко полегче. Ну падают вещи вот на наподобие падают вот. Зачем вот эти ну, литые жетоны нужны? Эти литые жетоны можно обменивать. Сейчас скажу, где. Бежим. Велики можно найти. их Ну, советую великие Интересно, чем где в другом городе. Бегать там, искать. Велики намного поприятнее, по моему мнению. Так, литые жетоны, вот сюда. По карте это находится, великом. Ну вот на подобие. Так, и вот у этого НПЦ. Заходим к нему. Вот обмен. Литые жетоны. Из этого данжа замка чудес падают литые жетоны. С последнего что ли босса, или бывает там наверное с некоторых боссов падают эти литые жетоны. Можно их обменивать на шмотки. Ну вот. Берете и обмениваете. Ну вот наподобие знаки вопроса это иногда бывает такое, что кто-то говорит, что он... Ну, может выпасть сразу шедевр. Но я еще пока не проверял. Ну, будем верить этому познанию. Ну, Чего-то говорить. Так. Далее. Подойдем к НПЦ, продавцу. Покажу, где и какие свитки брать. Так. Вот, подходим к МПЦ, он находится вот тут, велика, вот тут, вот торговец. Берем свитки, вот такие, это для опознания, и вот такие, нужны очень. Их можно купить на аукционе, ну или в другом месте. или они падают с кумашествия, вот, сам по себе. Квест кумашествия, ежедневный. Там много опыта дается. И неплохо. Ну, где-то тут в заданиях. Должен быть. Так. Ну, думаю, вы поймете. Так, так, так. Ну, вот, наподобие. Что делать? Вот, чтобы такие вещи сделать, вот сам по себе шедевр. Видно уже вот надпись. Придается поболее статов наподобие к шедевру. И можно точить до плюс 12. И так, начинаем. Берем вот этот цветок. Подносим к шмотке. Все вот так должно быть. Сброс. Я познаю. Вот этим свитком. Можешь получиться с первого раза, можешь получиться с двадцатого раза, так сказать. Никто у вас на везение еще не ставил. Ну может, конечно, вы мастер по везению. Ну вот у меня вот это выпало седьмого раза. Ну и надеемся, что это седьмого выпадет. Что ж так не везет? <смех> Ничейно поменяла шмотку. Так, вот. Берите бубен, если что. <свят> Потому что это что-то уже просто аж мучение настоящее. Столько свитков было, там, 22 столом, один золотой, ну, 1000 золотых 500. Это вообще капец. Ну, если вы 60 уровень и делаете там на подобеге квеста на репутацию, то вам это одна 1500 ну, так скажем, фигня ну давайте будем надеяться на удачу Три осталась свитка. Это само уже плохо. Видимо, не повезет. Ну, можно не надеяться, конечно, бывает на везение. Но советую вам сначала с Бубином. Походить вокруг компьютера, что потом может быть повезло вам. Так, у меня еще один свиток остался, нужно купить. Вот как я говорил на подобие, подходим к НПЦ, покупаем вот этот свиточек. Ну, начинаем. На удачу. Ох, последняя. Просто, не знаю, везение. Просто на последний. Не знаю. <как> ну, повезло просто аж. Как аж так удалось. Так. Ну, я могу еще рассказать, как можно найти добыть шмотки, но я уже рассказал. Ну, как попасть в данж, я могу вам тоже вот сказать. Вот можно так попасть в данж. То ли еще одним способом. Давай подходим к НПЦ, продающей свитки. Но его пока, кажется, тут нету. Да, нету его тут. Идем в мой самый любимый город Попре. Так сказать, летим. Счастливая улыбка, что у вас вдруг зачаровалось. Ну, как сказать... Ну, не знаю. Иногда бывает шмотки, конечно, падают там в э, замке чудес. Ну, такие коробочки. Если коробочки вы поднимаете, ну, наподобие. Советую вам, кстати, иногда бывает такое в пати. Если вас в пати взяли, и вы не знаете, что там такое, наподобие в этом замке чудес. Советую вам спросить того, кто знает. Потому что, ну, там есть такие коробки. И, кстати, Среди коробок коробок наподобие падает оружие. Это оружие не продается. На Наподобие. Вы только его возьмите только один раз. И откройте. И все. И больше не надо. Потому что это только на вас оружие выпадет. И все. И не советую больше брать его. Потому что вы его не продадите. Никому не отдадите. Ну, то им просто другой человек хочет взять коробку. Потому что у него тоже оружия нету. Так, Ну, и тоже шмотки, так же самое. Брокеру не продать, ну, только себе и все. Так, ищем НПЦ, вот он. Заходим. Вторая. Четвертая страница начала. Все в все эти данжи, которые есть в игре. Замок чудес. Вот. Телепортируемся. На паузу. Загрузился. Так. Мне пришлось немножко отойти. Но ничего. Чайку попили. Если... Как заметили, я наподобие очень люблю чай. Наподобие. В каждом видео наподобие я вижу. Ну, поставить бывает ну кружку чая с лимончиком или с булочками. ну это очень люблю. Так, наподобие. Вот замок чудес. Вход в него. Вы можете пати собираться вместе, друзья друзьями. Ну, предупреждаю вас. Если у вас над головой гильдия, наподобие Навар, вот так светится, и вы воюете, и наподобие, очень, кстати, вам советую. Тут сам по себе бак Осторожней советую вам быть в этом месте. Ну, наподобие, когда вы тут стоите, у вас вар. Ну. Сами по себе войны до вас добраться не могут, потому что тут как бы слишком как бы защитная зона, ну, лучники до вас могут добраться, ну, заряженная стрела, там много всяких выборов у них, у лучников, ну, магии точно я не помню, тоже могут, кажется, Ну не советую вам испробовать. Ну, или вы можете против фара воспользоваться этим. Этим багом, так сказать. Но это, как бы сказать, помощь разработчикам, что вот этот баг есть. И советуем им исправить это. Ну, ладно. Если что, вам помощь, мне помощь. И ладно. Всем до встречи. С вами был помощник. И всем пока.